Александр Белушкин, заведующий кафедрой ядерно-физического материала ведения Казанского федерального университета, избран членом-корреспондентом Российской академии наук по специальности нанотехнология. Член-корреспондент – ученое звание, которое присваивается за выдающиеся успехи в развитии науки тайным голосованием в соответствующем отделении Российской академии наук. Я, конечно, очень горд, что мне оказали такую честь, избравшего меня в член корреспондента нашей замечательной, великой Российской академии наук, но от этого я не стал ни хуже, ни лучше, от этого мои научные знания не повысились. Поэтому как работал, так и буду продолжать работать, надеюсь, на благо нашей замечательной страны, на благо нашей российской академии и всех тех институтов, университетов, которые вносят свой вклад в развитие научной мысли нашего государства. Под руководством Александра Владиславовича студенты Института физики занимаются различными исследованиями. За время своей научной карьеры Александр Белушкин решил проблему успешной модернизации уникального импульсного реактора ИБР-2. Уровень образования бакалавров здесь, в университете, очень высок они, несмотря на то, что им приходится зачастую после бакалаврской работы переключаться в совершенно новые области исследований, они достаточно быстро и эффективно адаптируются к новым направлениям работы, осваивают совершенно новые для них и методы исследований, и методы обработки данных, и новые области науки, которые они до сих пор не касались. В планах у Александра Владиславовича продолжение текущих исследований и работы над новыми, более масштабными проектами. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.